Помните, в прошлом видео мы вязали с вами узел под названием простой проводник, да? Вот он так выглядит. Проводник восьмерка вяжется точно так же, только нам нужно сделать дополнительный оборот вокруг веревки и пропихнуть вот сюда вот ушко. Затягиваем. Получаем широко используемый, любимый узел проводник восьмерка. Ну, немножко подрасправить. Ну,